Есть два легальных способа и один секретный, как вывести деньги с Binance без комиссии или с минимальной. И тут важно задаться целью, чтобы к вам не было никаких лишних вопросов от налоговой и вы не попали на мошенников. Способ номер один – это внешние обменники. Безопасно, много действий и минимальная, но не постоянная комиссия Достоинство в том, что вы можете вывести деньги с Бинанса на любой внешний кошелек И об этом никто не узнает, то есть нету никакого контроля со стороны государства И нету никакой привязки к вашей личности Для начала нам нужно зайти в кошелек, с которым мы будем отправлять деньги Для этого кликаем на иконку Кошелек, обзор кошелька основной аккаунт, и тут выбираем, что мы будем отдавать. Я вам рекомендую всегда обменивать именно USDT. Это аналог доллара в криптовалютах. То есть, курс всегда такой же, как курс доллара на данный момент. И наша задача вот тут нажать «Вывод». Важный момент. То есть, по факту мы будем отправлять со своего кошелька деньги на какой-то другой кошелек. И мы тут будем вводить адрес. И этот человек у вас большей вероятностью будет давать адрес сети именно TRC. Запомните, это самый удобный, самый выгодный вариант. ТРЦ это когда вы отправляете с моментальной отправкой по времени и с минимальными комиссиями. То она никакая. Выбираем ТРЦ. И теперь нам нужно получить вот этот адрес. Как мы его получаем, как можно это сделать через обменники. В описании к видео я оставил ссылочку на обменник BestChange. Это не обменник, а даже это каталог обменников. То есть вы можете сразу сравнить Условия на разных обменниках. Тут мы выбираем, что мы отдаем в данный момент. Смотрите, Tether, TRC, USDT. Это вот то, что я вам сказал, TRC20. То есть мы отдаем криптодоллар и меняем на ту нужную валюту, которая нам нужна. Нажимаем в данный момент нам на гривну в монобанке. И теперь я выбираю, допустим, один из обменников. Вот, к примеру, сейчас будет Nix Exchange, потому что у него самый лучший курс. И можно выбирать резерв, какие там отзывы. Не принципиально. Заходим. И выбираем здесь в данный момент. Выбрано USDT. Тут выбираем монобанк. На некоторых нужно повторно выбирать, на некоторых уже автоматически выбрано. И тут вводите все свои данные, сколько вы отдаете, к примеру, там 100 отдаете и сколько времени получаете. Ваш мейл, телефон и далее, далее, далее. В каждом обменнике своя ситуация, просто дальше действуйте по инструкциям. Сразу скажу, что это вариант достаточно надежный, есть небольшая комиссия, но ее даже не ощутите. Единственный нюанс, что это постоянно, вот эта возня, нужно захотеть, регистрироваться, отправлять, проверять. Но как вариант, это в принципе... Рабочая схема. А что если я скажу, что можно сделать все гораздо проще, привычным для вас методом и также без комиссии? Для этого есть способ номер два. Это вывод денег через Binance с помощью P2P. Это по факту обмен между людьми через внутреннюю биржу Binance. И это самый выгодный способ вывода средств. Важно все сделать именно по инструкции, чтобы вас не обманули. Часто ошибка именно в человеческом факторе. Это самый надежный способ и Binance в этой сделке является гарантом. То есть, если вы кому-то перечислили деньги, а вам вдруг не перечислили деньги в другой валюте, то Binance вернет вам деньги на ваш кошелек. То есть, вы в абсолютной безопасности. Чтобы вывести деньги через P2P торговлю, нам нужно зайти вот сюда. Купить криптовалюты и P2P торговля Но перед тем, как работать с этими сделками С всеми страшными штуковинами Нам нужно подготовиться Что нам нужно сделать? Для начала нам нужно добавить способ оплаты Подробнее способ оплаты Добавляем вот сюда ту карту, на которую мы будем выводить деньги с крипты В гривну или в вашу валюту Добавить способ оплаты Выбирайте свой банк Выбивайте нужные данные Получаете код подтверждения Бинг, с этим разобрались Дальше нам нужно зайти в кошелек Фиат и спот И перевести деньги на кошелек Обмена, так называемый кошелек пополнения. Мы заходим в него. Убираем вот тут галочку, если у вас стояло скрыть активы с полевым балансом. Находим через поиск USDT. Тут нажимаем галочку «Перевод». И нам в данный момент нужно сюда перевести нужную для нас сумму. Мы переводим святой из пота, там, где мы заработали, там, где у нас были эти деньги, на кошелек пополнения. Выбираем USDT-Tezarus и выбираем нужную нам сумму. Ну, допустим, 30 долларов. Подтвердить. И вот только теперь мы с вами переходим в криптоторговлю, P2P-торговлю. Добавление карты мы делаем единоразово. А перевод средств на кошелек пополнения, ну, каждый раз, когда нам нужно вывести деньги. Теперь самое интересное. Нам нужно задать правильный критерии. Мы с вами продаем USDT. И продаем на гривну Вот тут мы выбираем нашу валюту Выбирайте, естественно, свою Тут мы выбираем тот способ, куда нам будут отправлять деньги В данный момент монобанк И тут моя задача выбрать того человека, у которого максимальное количество ордеров Ну, то есть количество сделок он провел И у которого максимально хороший процент выполнения и при этом лучший курс. В данный момент, видите, вот этого на 10 копеечек больше, но процент как бы чуть-чуть хромает. Ну, по факту он и так хорош. И теперь, вроде бы они подходят нам по параметрам, но у этих ребят есть лимиты. Но зачастую люди выводят не маленькие какие-то средства, а какие-то ощутимые. И в данный момент нам нужно еще найти того человека, у которого лимиты ну плюс-минус адекватно. Вот, смотрите, вот вроде там 500 гривен он может вывести нам. У него ордера... Есть, все нормально, 97% сделок, окей. Продать USDT. Я хочу в итоге получить 500 гривен, Ну, меньше нельзя. Это у меня будет 15,83 USDT, супер. Способ оплаты на монобанк. Я специально показываю вам весь путь, чтобы вы видели, что это ну, в целом удобно, нормально, адекватно. Продать USDT. В данный момент прошло буквально 30 секунд, и я уже получил деньги на счет. Я только после того, как я получил деньги в гривне уже своей валюте на счет, я нажимаю платеж получен. Да, я подтверждаю. Ну, то есть, вот тут, вот, вот этот и есть человеческий фактор. Вы действительно получили деньги и только после этого подтверждаете оплату крипты. Вводите код. Видите, здесь на каждом шагу э, защита. Собственно, защита вас, ваших же интересов. Бинго, я вас поздравляю. Ордер завершен. И третий секретный способ – это частные обменники в вашем городе. Это крайне рисковая операция, но как это работает? Вы находите, я вам рекомендую, только через знакомых, только через людей, которые уже обменивали через этот обменник деньги, были уже крупные суммы, и они постоянно это делают. Как это все происходит? Вы становитесь рядышком с человеком, отправляете ему на его же кошелек криптовалюту, а он вам дает деньги наличкой. Все мега круто, никто не знает о вашей сделке, абсолютно все конфиденциально и минимальные комиссии. Единственный недостаток – это огромные риски в плане безопасности. То есть вы должны доверять этому обменнику и этим людям. И теперь самый главный финальный вопрос – как же на всем этом заработать? Ответы в описании к видео и в следующих сюжетах.